Сидел как-то Равинович дома и слышит шум на улице. грохот, вобли. Открыл окно и видит, что на всей улице паника и крики, «Бери жидов, спасай Россию!» Вдруг кто-то кидает камень в и окно и кричит, «А ты чего, не бежишь, жидовской морда?» А Равинович отвечает, «А я не жид, я еврей!» Подписывайся на канал! Суважуха Хримак Макс Саныч.